даму алейкум рахматуллахи дорогие мои телезрители и подписчики сегодня уже третий урок давайте же посмотрим что будет делать суаль с экранами на которых изображены буквы давайте же посмотрим чем он занимается и так моя задача сегодня доставить вас пластины доставить вас на базу Так, грузовик я подогнал давайте все Подходим, так, надо приблизиться к грузовику. Сейчас я вас сделаю перекличку и вперед, и отправлю вас всех. Так, приближаемся, приближаемся. Так, так, так. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Стоять. Сейчас я должен провести перекличку, проверить всех. И вас погрузить на этот трейлер и отвести вас на нашу ремонтную базу. Итак, проверка. Итак, ребята, проверка. Итак, я должен доставить 30 пластин на нашу базу. Проверка. Алиф. Ба. Та. Са. Джим. Ха-ха. Этих трех букв я знаю. Даль-заль здесь на месте. Так, даль-заль на месте. Даль-заль. Розай. Тоже на месте. син Здесь. сад все тут. Та-ва. Тоже здесь. Айн. Вайн. Отлично. фа оф, кяв На месте. лям Мим наблюдаю Нун наблюдаю Вау Здесь Га Тут Я Здесь Гамза Ляма -лиф. Итак, 30 табличек 30 табличек Надо будет теперь вас погрузить Погружу вас всех по порядку Погрузки на трейлер приступить Итак Буква Лиф Нале В Буква БА нале в буква Та, нале в буква Джим, нале в буква х нале в буква х нале в Буква Нале. Нале. На в. Буква до. Нале. В. Буква то. Нале. В. Буква до. Нале. В. Ай. Нале. В! Рай. Нале. В! Фа. Аф, Кеф, Лям, мим, Нун, Уоу, Га, Ха. Ей, Гамза, Лям, -алиф. Так, молодцы, молодцы, молодцы, все повернулись. Отлично. Так, сомкнули ряды. Замкнули ряды. Итак, у меня получилось три компактных блока. Мы их сейчас погрузим в трейлер. Я их сейчас погружу в трейлер и отправлю. И отправлю их. Уже... Итак, все блоки погружены, все пластины мы загрузили. Аль-Хамду теперь пора отправляться в путь. Баракаллаху фиком, ва-джазакуму ллаху хайран, джаза алейкум, ва-рахматуллахи, ва-баракатух.